дорогие мои! Меня зовут Радагас, и в одном из последних выпусков этого года мне хотелось бы вернуться к теме дайсов и случайностей, раз уж она вызвала такой активный отклик. То, что я расскажу сегодня, это частично просто сведенные воедино более-менее очевидные вещи, а частично выжимка из нескольких научных статей, на которые я буду ссылаться по ходу дела. Итак, мы используем дайсы, кубики, кости, и как хотите их называйте, чтобы ввести в игру элемент случайности. Об этом уже было сказано в прошлый раз. Почему случайность это хорошо? Потому что случай позволяет усложнить игровую ситуацию, уменьшая ее предугадываемость. То есть без дайсов мы знаем, что вот надо там нам набрать бонусов больше десятка для того, чтобы действие получилось. Мы их набираем, выполняя там какие-то нужные для этого квесты. И все. Набрав десяток, мы знаем, что все сработает. Так, скажем, сделаны правила по созданию волшебных вещей в тройке. Если ты, скажем, бард, и хочешь сделать волшебный свиток с заклинанием четвертого уровня, тебе нужны абстрактные мат-компоненты в полтысячи золотых монет ценой. Ну и 40 свободных очков опыта. И все, свиток тебе гарантирован. Если это все собрано, если нужные навыки имеются, если время можно потратить, и если нет каких-то особых причин э, этого не делать. Или это, это запретить э, ведущим. Такая гарантия позволяет строить планы глубоко уходящие в будущее и пошагово их добиваться. Это не всегда плохо, но если так будет всегда и совсем, то как-то получится скучновато. Если же нам нужно еще и бросать какие-то кубики, чтобы заполучить успех, это добавляет азарта. Может не получиться, может выйти со второго раза, могут кончиться деньги или компоненты, может получиться проклятая вещь и так далее. Так, скажем, работает создание волшебных вещей в пути искателя, который в остальном буквально вот по цифрам, по битам совпадает с э, стройкой. Почти всегда там можно кинуть спелкрафт в таком случае, который обычно у всех прокачан, но я знаю мастеров, которые просят для тех же свитков, скажем, кидать проверку каллиграфии. И имеют на это полное право, это в книжке черным по белому дается, это не хоумрул никакой. Альтернативой случайности как метода усложнения ситуации и способа заставить игроков думать и вертеться, является усложнение правил. Но это как раз не всегда уместно. Поэтому нам нужна случайность. И случайность это хорошо. Это мой первый тезис. Ссылок здесь не даю. Это полуинтуитивная вещь, которая, в общем-то, уже разошлась по всем книгам по геймдизайну и по введениям в почти каждую статью, которая имеет хоть какое-то отношение к DICE. Тезис номер два. Что мы хотим, чтобы кубики были не только случайными, но и честными. Просто если два разных персонажа одного уровня имеют разные шансы на победу или на успех, и этому нет игромеханического объяснения, там разные навыки взяли или еще там что-то, ну, в общем, сами захотели, то вы просто незаслуженно обижаете или ущемляете одного из игроков. Даже не персонажей, а игроков. И это уже путь к тому, что они просто ну, на вас все обидятся, уйдут, и вы будете дальше сами с собой играть. Честные кубики дают просчитываемые вероятности, которые в свою очередь позволяют игрокам оценивать риск. Ну формально это произведение шанса облажаться на тяжесть последствий, но интуиция здесь тоже очень неплохо работает. Вот что такое честные кубики, это уже более глубокий вопрос. И скажу сразу, что четкого всеобъемлющего определения нет. Но есть несколько довольно неплохо исследованных подходов э, к нему. Честность бывает как минимум двух видов. Геометрическая и динамическая. На геометрическую честность влияет форма, баланс и устойчивость кубика. Сейчас мы подробно по ним пройдемся. Значит, честная форма Дайса означает, что чисто вот математически вероятность того, что брошенный кубик остановится на одной из своих граней, равна вероятности того, что он остановится на любой другой одной грани. Для куба это, скажем, ровно 1 шестая, потому что граней 6. Для икосайдра это 1 двадцатая, потому что их 20. Если же мы сделаем такой вот, скажем, смешанный кубик, разрежем оба пополам и сделаем и спаяем их вместе то получится такой вот, как бы, половина куба будет половина экосайдером, и, и он будет нечестным. Потому что, даже если не считать динамический, то как, как он там будет катиться, как, по какой поверхности и так далее, если мы просто будем аккуратно так вот встряхивать в воздухе и кидать почти ровно на стол, то крупная грань куба, находящаяся только с одной стороны, она будет собирать на себе все варианты падения, в том числе и немножко под углом со всех сторон. А вот если он будет попадать на сторону Икосайдра, то все эти варианты они будут делиться на несколько мелких граней. Самые лучшие в этом смысле это полностью симметричные, выпуклые правильные многогранники или Платоновые тела, которые названы в честь, конечно, Атамана Матвеева Ивановича Платова. Ладно, шучу, в честь Платона. Их всего 5 штук, и они известны там чуть ли не с каменного века, и больше их не откроют. Это доказуемо, то есть все, вот 5 есть и все. Вот эти вот 5, это все обычные ролевые дайсы, кроме D-десяток, а это все платоновые тела. Кроме них, очень похожими свойствами обладают некоторые каталановые тела. Если у платоновых тел в каждой вершине сходится одно и то же число граней, вот здесь, скажем, их тройка, а здесь, сколько там их, пять, да, в, одном, в одном углу, то у каталановых вершины могут быть разных типов. Но эти типы сами по себе распределены симметрично друг относительно друга, и вероятности таким образом разравниваются. Скажем, если вы видели DICE D30, то это был ромбо триа У него есть вершины, куда сходятся пять ромбов острыми углами. А есть, куда сходится только тройка ромбов тупыми углами. Если вместо ромба взять дельтоиды, это как бы ромбы, но уже не вот так, а вот так. Не, не, ну Симметричны вот так, сюда, но не сюда. То тогда получится дельтоидальный гексоконтаэдр, или D60. И у него еще плюс к этому будут вершины, в которых четверка различных этих вот дельтоидов сходится. D60 также делают из пентагональных гексиконтаэдров. Это э, получается очень красиво, потому что на самом деле это просто объединение всех вершин и косаэдра, и всех вершин до декаэдра. D20 и D12. И э, гранями у него неправильные, но одинаковые э, пятиугольники. Самая фундаментальная статья на эту тему так и называется «Честные дайсы». Была она написана Перси Диаконисом и Иосифом Келлером из Стэнфордского университета. Келлера уже нет в живых, а Диаконис, в общем-то, иногда до сих пор дает на эту э, тему интервью. Их, их можно даже на ютубе найти. Вот. Значит, кроме симметрии у нас еще есть баланс. Если мы, скажем, сделаем нашу, э, нашу кость в виде шара, чтобы хорошо просто каталась, и промаркируем ее вот как этот дайс, то есть просверлим э, дырки с каждой стороны, то если вот с этой стороны у нас будет единица, а с этой у нас будет шестерка, то сторона с шестеркой из-за дырок полегчает, и центр тяжести всей фигуры сдвинется вот в эту сторону. И если мы дадим этому дайсу катиться куда он хочет, как угодно долго, то когда-нибудь он все-таки, конечно, остановится, но остановится он в самой удобной для него Позиции с центром тяжести как можно ниже. И будут выпадать сплошные шестерки. Если вот э, 2, 3, 4, 5 никак нам э, не влияют, а только 1,6 влияют, то будут выпадать сплошные шестерки вообще всегда. Это нечестно. Поэтому во всяких сертифицированных, дайте там в казино, скажем, мы, в подобных местах, дырки заливают обратно краской, которая якобы имеет ту же плотность, что и сам кубик. И тогда он идеально сбалансирован, и центр тяжести возвращается на положенное ему место, в геометрический центр фигур. Кроме центра тяжести, есть еще один мешающий параметр. Это неустойчивость. Недаром я для демонстрации взял э, кость шарообразную. Чем труднее катиться кубику, тем больше шанс на каждом повороте все-таки остановиться, и тем меньшую роль играет центр тяжести. На этом аргументе, в общем-то, строится весь бизнес Лузотчи уже полвека. Чем меньше Дайс катится, тем более честный и случайный результат он покажет. А если у него грани сточены так, что он на другой конец стола укатывается, то и шанс остановки в удобном для Дайса, а не для вас состоянии, состоянии равновесия, выше. Добавьте к этому то, что наспех отлитые дайсы не совсем симметричны. И, ну, то есть они вот в одном из направлений, скажем, D20, он будет чуть-чуть меньше, чем в другом. Именно этот Зочи, он демонстрирует это просто взяв там 10 дайсов и сложив их все там единицами кверху, а потом сложив их все один на другой, также пятерками кверху. И одна, один из столбиков обычно получается уже так заметно вышел. Вот И э, если еще добавить, что полировка и частое использование тоже стачивает ребра не одинаково, вот у нас уже в руках совершенно нечестный кубик. Я даже видел другую крайность, специально сделанные d четверки из кубиков, из кубов, но с двумя намеренно сточенными э, гранями, точнее с э, четырьмя сточенными ребрами. Вот так вот они были сделаны. То есть, как бы, если он падает так, то он обязан либо сюда, либо туда скатиться. Таким образом, мы убираем как бы, возможность ему выпасть на две из граней, и остается их четыре штуки, а это как раз то, что нужно. Вот. Но на практике Дайса Этого Зодча они далеко не всегда показывают на опытах лучшие разбросы, лучшую честность, но философия, математика, вот физика вообще как бы на, на его стороне. Динамическая же честность кубика растет из описания, собственно, процесса броска. То, что мне получилось найти и чем зачитаться, это польские ученые Капитаняк, Стржалко, Грабский и Штефанский из технического университета города Лодзь, который сами поляки называют Удж. Описали они этот процесс с помощью там, кучи моделей, дифурами и так далее. И оказалось, что процесс дайса кидания в общем случае не хаотический. Что такое хаос? Что такое хаос, физика, в общем-то, сравнительно недавно для себя установила. И так вот на обывательском уровне это как бы значит, что небольшие изменения в исходных данных могут вести к большим скачкам на выходе. Даже если законы, по которым выход зависит от входа, детерминированы. То есть, сами по себе как бы случайности не вносят. Если бы бросок дайса был динамически хаотичным, это означало бы, что я вот беру кубик, я его беру одинаково, и я пытаюсь его бросить с одной и той же силой в одну и ту же сторону, но из-за того, что я не полностью контролирую ситуацию, и получается, у меня то так, то сяк, то получается на выходе совершенно абсолютно разные значения. Моих, то есть моих небольших ошибок, даже вместе с большим желанием смухлевать, оказывается достаточно, чтобы бросок стал честным. Вот возьмем, скажем, этот карандаш. В прошлый раз я сказал, что такую форму можно делать и дайсы. И, ну, это призма. Напишем на его гранях цифры от 1 до 6. Так как катится такая конструкция весьма ровно, то можно научиться бросать такой дайс даже человеку, так, чтобы выпадало то, что нужно. Ну, в крайнем случае будет там плюс-минус 1. Если машину научиться кидать, то гарантия будет вообще 100%. Так вот, оказывается, что если также ровно кидать кубик, вот, скажем, вот у нас есть кубик, и мы его кидаем вот так. То значения на его боках, они не будут выпадать совсем. И итог тоже можно контролировать. Это сложнее, чем в случае с призмой. То есть кубик уже как бы честнее, чем карандаш. Но все-таки можно. Не из каждого стартового положения. Но если сделать робот и дать ему возможность выбирать обстоятельства броска, угол броска, силу, поверхность, на которую он падает то случайностей там не останется почти никакой. А из-за того, что процесс не хаотичен, влияние ошибок, ветра, вибрации стола и так далее будут влиять незначительно как на обстоятельства броска, так и на то, что будет выпадать. Так что не играйте в ДНД с роботами, они мухлюют. Что же может помочь добавить случайности в динамику броска? Оказывается, столкновение. Механика столкновения летящего или катящегося дайса с чем-то еще задирает чисто физическую сложность происходящего и добавляет в нее хаотичности. Как следствие, почти идеальным инструментом, который может гарантировать случайность и честность ваших бросков, это башня для кубиков. Хорошая башня гарантирует несколько столкновений дайса со стержнями или с пластинами, что у него там внутри, у нее и часто еще и ограничивает поле, в которое они выпадают. Что опять-таки заменяет долгий путь к состоянию равновесия одним или несколькими столкновениями с бортиком. Каждая из которых отнимает энергию от катящегося кубика и делает из нее случайность. Такой вот позитивный вывод вам на закуску. Итак, сегодня мы обсудили случайность в бросках дайсов. Зачем она нужна и откуда ее можно взять? Упомянули правильность и симметричность формы кости или кости, в общем кубика, ее стремление к центру тяжести, устойчивость в каждом из финальных положений, а также динамическую честность бросков, позволяющую да и сокидающим злоумышленникам контролировать итог броска. С вами был Радагас. если понравилось, увидимся еще. С наступающим!